Ресурсы, это очень важно, два главных ресурсы любого человека, время и деньги. Время, это конкретно вот в своем дне, в своей неделе, сколько вы можете выделить на занятие вокалом. Если у вас 15 минут даже нет, ну все, прекращайте смотреть вебинар, вы не научитесь петь, потому что если у вас нет времени на занятия, хотя бы 15 минут в день, это бесполезная затея, правда, ребят? это бесполезная затея. Вот не тратьте время, не смотрите этот вебинар. Деньги. Деньги вам, конечно, пригодятся. Индивидуальные уроки, какие-то вокальные курсы и так далее. Поймите, есть у вас деньги или нет. Дальше мы пойдем по тем путям. Первый, самый шикарный, у вас вообще куча денег лежит дома, вы не знаете, что с ними делать, тогда вы можете взять уроки с педагогом, пойти в вокальную школу, пройти вокальные курсы онлайн сначала эти потом другие и но ну, это может быть если вы не стеснены в деньгах вы можете с одним педагогом позаниматься с другим но как правило ситуация у всех совершенно другая и э, не лежит гора денег у вас в шкафу чтобы взять и вот так пойти э, направо налево тратить но если деньги есть вот такой путь что же делать если денег нет, и можно ли научиться вообще петь самому, что для этого нужно делать. Вот шесть способов. Делайте скриншоты экрана сейчас, я вам расскажу здесь поподробнее. Первое это видео-уроки на YouTube. Это очень круто, я вам рекомендую вообще свой канал, как самый дельный в этом отношении. Можете, конечно, смотреть других педагогов, но... Тут рекомендация такая, вот изучите вдоль и поперек сначала один канал, все просмотрите, все законспектируйте, делайте упражнения, записывайте себя на диктофон, сравнивайте, как делает педагог, как делаете вы, и только потом двигайтесь к каналу другого педагога. Если вы будете вот так вот цеплять, допустим, вы начинающий, вы ничего не знаете, и вы такие, о, белтинг, мне нужен белтинг, высокие ноты. Вы посмотрели это видео, вы ничего не поняли, у вас нет вокальной базы. Вы попробовали сделать это упражнение, сорвали себе голос, потом попробовали сделать аккуратно, и все равно ничего не получается. Вы пошли, сделали другое какое-то упражнение. Толку не будет. Вот правда, если вы будете так двигаться, толку не будет. Бесплатные уроки. Про что я здесь говорю? Но ну, это вот какие-то такие первые пробные уроки. Вы можете у всех педагогов их брать и так месяца не всегда три-четыре. Ну, в принципе, иметь индивидуальные уроки с педагогами, но это всегда будет какой-то первый такой начальный уровень, но опять-таки какую-то обратную связь, какую-то информацию вы сможете получить. Прослушивание. Прослушивание тоже это вот бывают бесплатные какие-то прослушивания. Возможно, в какие-то коллективы кто-то требуется. Вы можете пойти туда, спеть что-то, получить обратную связь. Почему бы и нет? Конкурсы. Есть такие конкурсы, где дают обратную связь. Вот ради этого стоит на них идти. Если там в жюри сидят педагоги, и вы можете опять-таки получить обратную связь и в связи с этим как-то скорректировать свой личный план занятий. Диктофон. Это вообще классное средство. Диктофон, видеокамера. Когда вы делаете любые упражнения, записывайте себя, записывайте на диктофон, потом слушайте, переслушивайте, анализируйте. Это лучший педагог по вокалу. Вебинары. Сейчас очень много педагогов проводят также да, бесплатные вебинары. И чем больше вы будете посещать вебинаров, с одной с одной стороны, тем лучше, вы будете более четко видеть общую картину, но, конечно, вы должны понимать, что никакой бесплатный вебинар, даже если он будет длиться там 8 часов подряд, не даст эффекта регулярных занятий. Конечно, вы это должны понимать.